Послушайте. Вам знакомы эти звуки? А сколько времени потребовалось, чтобы вы могли узнавать эти бренды на слух? Вы хотите добиться подобной узнаваемости? конечно, хотите. Я владелец студии видеодизайна. И я помогу вам обрести популярность за максимально короткое время. Мы грамотно соберем информацию о вашем товаре или услуге понятную и запоминающуюся видеоупаковку. Ваш ролик работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, привлекая все больше потенциальных клиентов. Он работает даже когда вы отдыхаете или путешествуете. Каждый такой ролик принес своему владельцу дивиденды, в сотни раз превышающие затраты на его производство. Тысячи товаров и услуг приобрели известность именно так – Настало и ваше время заявить о себе. Теперь мы достаточно знакомы, чтобы вы смогли принять верное решение. Узнайте больше на моем сайте. Пройдите по этой ссылке.